Добрый вечер. У нас сегодня необычный эфир, потому что мы фактически будем повторять тему. Это произошло вынужденно, потому что когда шел шла серия эфиров по этапам познания, то третий этап не удалось сохранить, он исчез, при том, что, насколько я помню, по отзывам он был и ценный и полезный, и интересный. Вот, такие вещи всегда идут на потоке, когда э, этот, эти эфиры шли, было развитие темы, и мы рассматривали какие-то нюансы, которые, ну вот знаете, можно же просто там, вот два, дважды два четыре, а можно объяснить, что там дважды два четыре, там это э, математическая дистеричная э, система исчисления, там у нее есть какая-то история, вот э, дважды два четыре вот потому-то, дважды два это значит вот это, там, да, вот И, собственно, мы рассматривали какие-то такие а, тонкие моменты, и поток очень плотный а, шел, и вот а, третий, а, третий этап был утрачен. Поэтому мы сегодня повторяем. Конечно, дважды в одну воду не зайдешь, но, может быть, что-то есть а, важное, и интересное и полезное может получиться у нас из того, что мы эту тему рассмотрим заново, а, спустя в общем, некоторое время, после того, как шел поток этапов познания. Я напоминаю, что первый этап познания это невежество, и <зас> я сегодня так когда думала, что, ну, что можно было такого сказать, чтобы там в этот поток вернуться, то пришел такой пример, когда появились у нас MLM-компании, да, сетевые компании в России, ну вообще на осколках Советского Союза, мы все были абсолютно в невежестве. Все на одном уровне находились, все жители огромной страны, потому что отсутствовал опыт, отсутствовало вообще представления, понятие о том, что существует вот такой способ продвижения продукции, да, зарабатывания денег. И когда этап невежества был таким поголовным, то ну, я практически с высочайшей степенью вероятности уверена, что так или иначе, к этому к этой системе, да, люди прикасались, или, как минимум, как потребители. Я помню время, когда денег ни у кого не было, а зарплаты практически не платили, но все друг другу что-то продавали, а этот там кто-то был подписан в несколько систем одновременно, или там взаимные услуги там циркулировали достаточно большие деньги, при этом, при том, что вроде бы таких нормальных человеческих источников дохода практически не было. И, в общем, сейчас эту прививку получили практически все, и отношение сильно другое. И, и убедите, почему так сложно, потому что не осталось практически уже тех людей, у которых отсутствовало опыт и понимание о том, что такое сетевой маркетинг. А второй этап познания это ритуал. Смысл его в том, когда человек начинает что-то делать. Ну, вот если уж мы тронули сетевой маркетинг, да, то вот человека там убедили, он начинает делать то, что ему рекомендуют. Там наставники, кураторы, там начальники и так далее. Вот. И дальше кто-то получает результаты, кто-то не получает результаты. Но а, ключевой момент этапа ритуал в том, что если начать делать, Помните, Форрест Гамп, как у него там друг Баба, да, который, когда он там во Вьетнаме воевал, он мечтал ловить креветок, потому что его отец ловил креветок, его дед ловил креветок, и он вернется, будет ловить креветки. Но там он умирает, и Форрест Гамп просто едет реализовать такую простую, незатейливую мечту его погибшего друга. И в какой-то он просто ловит креветки, они не ловятся. Он ловит, они не ловятся. Он ловит, они не ловятся. Он ловит, они не ловятся. А потом случается шторм, его корабль э, выживает, многие другие не выживают, и вдруг креветка начинает ловиться, и вдруг он начинает на этом зарабатывать э, хорошие деньги, ну и так далее. Да? Вот э, Это вот э, сам механизм второго этапа, да, когда вот просто делаешь, делаешь, делаешь, да, не получается. Вот ключевое. Если делаешь дальше, получается. Если в какой-то момент останавливаешься, не получается. Есть люди, которые смогли совершенно безумные вещи сделать, просто потому что они делали, делали, делали. А, вот. И когда у человека получается, он переходит на третий этап. А, это, собственно, приверженность. Этих людей видно сразу, издалека. А, они ну, бывают вызывают такие чувства у кого-то отторжение, у кого-то сочувствие, но кто может их воспринять адекватно, это только люди на их собственном уровне развития, да? то есть так, находящиеся в такой же приверженности. Это люди, которые находятся на этапе ритуала, то есть они действуют, да, но еще не получили результатов, которые вот их впечатлили, вдохновили, восхитили. И люди в невежестве, потому что... У человека в состоянии приверженности, приверженности очень много энергии, много сил. Он таком, он излучает, излучает восторг, энтузиазм и, и, и всякие такие прочие ярко выраженные чувства. Вот, то есть он э, извините, да Мама, раз, давай, Вот. То есть этот человек выглядит таким радостным, успешным, каким-то воодушевленным, восхищенным, ресурсным, энергетичным. И это, конечно, привлекает внимание, вызывает интерес, но только у тех, кто находится на более низком этапе, ниже. А те, которые прошли этот этап, это вызывает, ну, в лучшем случае, сочувствие, понимание, что да ну, как бы я понимаю, что с тобой происходит, это просто надо пережить, вот. Почему человек вдруг начинает излучать вот этот энтузиазм, восторг всех, вы еще не, не это самое, вы еще не открыли свой бизнес, вы еще не стали сетевым этим MLM-партнером, ну и так далее, да, то есть, неважно, там, вы еще не читали эту книгу, вы еще не смотрели видео с Людмилой. То есть, неважно, что это, да, но надо понимать, что когда человек дошел до этой стадии, это говорит о том, что он что-то сделал и получил результат. И этот результат оказался такой, ну, на уровне волшебства не было, и вдруг, и вдруг появилось. А, вот. И а, вот именно это состояние, оно, еще раз повторю, Выглядит вполне впечатляюще, вдохновляюще для тех, кто находится на более ранних стадиях познания чего-либо, какого-то процесса, предмета и так далее. Либо это, ну, те, которые ушли дальше, это вызывает другую реакцию. И вот как сейчас реагируют на людей, которые рассказывают про сетевой маркетинг? Ну, как правило, негативно и это сразу оттормаживается. Если вспомнить э, вот те самые времена, когда все только начиналось, такой реакции, конечно, практически не было. Это было непонятно, неизвестно. Потом э, человек, которого ты знаешь много лет, вдруг он начинает о чем-то рассказывать. Э, это воспринималось как личный опыт, как что-то, что может быть полезным. И была высокая степень доверия. Сейчас мне кажется, что очень многие люди даже по интонации вот только... Человек начинает что-то продавать, он еще как бы, да, он только туда дорогу прокладывает, чтобы что-то предложить. Человек уже понимает, что началась продажа и отступливает это. Более того, уже есть большой опыт, понимание, что это такое, можно ли реально заработать на этом деньги, кому, как. И что, конечно, для большинства людей, которые в свое время занимались этим маркетингом, это не стало прорывом. Космос, там, да, к своим особнякам и так далее. Но есть люди, у которых это получилось, и даже есть люди, у которых получается до сих пор. А, когда, смотрите, что я хочу сказать. Что как только вы начали движение, вот, вот этапы познания, да, то есть вы начали что-то познавать, вы начали а, какой-то получать опыт, а, в чем бы он ни заключался, а как только вы начали действовать, вероятно, что вы получите результаты, ну, если более-менее нормальная какая-то система, модель, то вы их получите, а, она ну, стремится к 100%. Как только вы получите результаты, это, это, мы так устроены. А, да, это люди делают по-разному, кто-то более интеллигентно, у кого-то там, что называется, снимает, сносит крышу, но а, попадает, прохождение этапа приверженности, оно неминуемое. И а, можно себя со стороны смотреть, как это выглядит. Это а, вот такие вот постоянные какие-то продажи, да, неважно чего, кого, прочитанные книги, просмотренного фильма, а, про, про пройденного тренинга, не знаю, там, а, по, получение нового навыка, ну, встречи с новым человеком, который там восхитил, впечатлил. А, э, то есть масса может быть вариантов. Вот, но... Знаете, что если вы сюда попали, вас странно воспринимают, да, ну, скорее всего, надо немножко притормозить обороты. А, хотя совсем их сдерживать достаточно сложно, потому что человек в этот момент окрылен, он а, практически счастлив, он обрел смысл жизни, у него, наконец, то начало получаться, у него прет, элементарно просто прет. Человеку хорошо, хорошо. А, он хочет этой радостью поделиться, он хочет других людей сделать счастливыми. Вот, все бы здорово, да, если бы только, как правило, это бывает, ну, как это сказать-то, ну, достаточно немножко навязчиво, да, агрессивно, потому что прет. А, потому что человек, вот он не верил, он был самой неверующим, а он сделал, у него получилось, это работает, ребят, это работает. А там, я не знаю, в... Ну, масса примеров, не хочу конкретно сейчас какой-то приводить. Вот. И если вы себя обнаружили в таком стадии, знаете, это пройдет. А знаете, как вот когда чего-то сильно хочется или какая-то сильная эмоция идет, можно себя сдерживать и выглядеть культурным человеком. А можно наоборот отэмоционировать и пройти это быстрее, да? не застревать вот в, в, этом, в этой эмоциональной реакции пройти ее, прожить и пройти дальше, потому что это только третий этап, а за ним идет следующий этап, и он сильно практически противоположно другой по, по эмоциональному наполнению, да, то есть вот только что был человек фонтан, когда человек на второй стадии, он действует, вот смотрите по эмоциям, да, первая стадия, Фома неверующая, они тоже бывают эмоциональны, но они такие в отторжении, в непринятии, в сомнениях, в сопротивлении, может быть, в обидах, потому что невежество – это еще такое, ну, как бы, там бывает, присутствует элемент невзятия на себя ответственности за свою жизнь, да, вот это я не я, лошадь не моя, это там ветер дует, дождь льет, начальник там ругает или подчиненный косячит там и так далее, вот. И когда человек надоедает ему в этом состоянии находиться, он такой: а что же делать, да? Вот что-то мне надоело, что же делать? Вот от того, что я выражаю недовольство или а, возмущаюсь или сопротивляюсь, ничего не меняется, может быть даже меняется не в ту сторону. Ему говорят: делай, вот давай, вот это, вот это, вот это делай. И человек начинает делать, ему не до эмоций, да? Он делает, он такой сосредоточенный. То есть эмоциональный фон, он так гасится, как бы человек концентрированный такой, он уходит в себя. Вот он делает, делает, делает, делает, что-то получается, что-то не получается, или не сразу получается. И потом бдых, и он прорвался, да, и вот он пробил эту стену, и у него получилось. И чем меньше человек верил, чем больше он был фамой неверующим, тем более ярким приверженцем он будет. Чем человек чаще получает какой-то опыт, да, новый, обучается чему-то, тем спокойнее он проходит стадию приверженности, просто его прет, ему от этого хорошо, но он уже не хватает каждого прохожего за руку, за ногу, пошли, там э, светлое будущее, счастье, и вообще небо в алмазах. Вот. Поэтому, если э, вдруг э, с вами такое происходило или происходит или будет происходить, когда э, вы вдруг себя обнаружите в таком, люди, все туда побежали, там так здорово, там так классно, там столько много интересного, сейчас ваша жизнь изменится, сейчас вы все, сейчас у вас все получится, сейчас там вот, э, если вы себя в этом обнаружили, э, помните, да, и это пройдет. Главное не залипать. Главное не застревать вот в этом состоянии и как, и как следствие не, как это сказать, ну если человек застревает, то это уже принимает такую немножко патологическую форму, которая выглядит, что человек неадекватен. Причем это никак не зависит от того, насколько полезной и насколько результативной была та вещь, которая его вдохновила, уже становится неважным. То, что произошло застревание. А если человек двигается дальше, он проходит следующую стадию. Следующая стадия разума, и там опять эмоции. То есть вот у нас на, на стадии а, приверженности да, эмоции там ушли в себя, человек а, ему не до эмоций, он действует. Потом бац, он получил результат, радуется. Потом он порадовался, порадовался, все говорят, идите сюда, у вас сейчас тоже так будет, сейчас все будет круто раз перешел в следующую стадию разума, он начинает понимать, что с ним происходило. Я напоминаю, что это вообще касается, ну, вообще принцип жизни. Человек способен общаться с себе равными, он видит тех, кто ниже его, то есть которые, ну, вот сейчас, вот допустим, да приверженность, значит, человек спокойно общается, ему понятны люди, которые находятся на уровне действия, на уровне невежества. Он может, ну, видеть, да, то есть как бы он на, на уровень выше себя, на уровне разума, он этих людей видит, они ему, ну, понятно, непонятно, скорее, непонятно, но он их видит. Дальше люди непонятны. И а, вот здесь вот чем мы дальше проходим, тем с большим количеством людей мы можем нормально, адекватно взаимодействовать. Если у человека есть ощущение, что а, его не понимают, или он не понимает, что от него хотят, значит, это где-то уровень невежества, да, то есть очень только своих человек видит и понимает, только своих, то есть которые на таком же невежестве находятся. Вот почему, помните, все эти шариковые, все, вот это вот, а, вот мы все такие же, и, значит, мы правы, да, то есть это когда другой ценности человек не чувствует, кроме того, что я не один такой, вот нас много, и мы сила. Чем человек дальше проходит, тем с большим, количеством разных проявлений человеческих, он может взаимодействовать комфортно для себя, без без ущерба, да, то есть без ощущения, что там его не понимают, или он не понимает, что как с этим человеком вообще разговаривать. Ну, примитивный пример. Вот а, обыграно часто в литературе и фильмах, когда, например, какой-нибудь профессор, к ним приходит какой-нибудь сантехник или какой-нибудь там Шариков, и профессор а, в ступоре он не способен разговаривать языком сантехника. Так вот, друзья мои, это какой-то не очень правильный профессор, потому что по-хорошему профессор, если он понимает все предыдущие стадии, если сантехника это предыдущая стадия, то как минимум он способен понять этого человека, то есть не, не будет чувствовать отторжения, непонимания к сантехнику, а как максимум мы сможем с ним поговорить а, либо на своем языке, либо перевести на его язык и сказать понятным для сантехника языке. А, поэтому а, ух, как вам сказать, -то? вот уровень развития это неправильно, потому что вот я привела пример с, там, с этими с сетевыми компаниями, да, а, вот. Вся наша страна, мы были такой действительно там непуганными, неученными, девственными в плане денег зарабатывания, обмана ближнего, там, извлечения близ... выгоды из связи, из отношений. Мы дружили и любили просто так. Вот. И это был совершенно новый навык. Мы все находились в одинаковой позиции. Ну вот были товарищи, которые там еще. Помнили, да, какие-то такие там неп, неп, неп, неп, неповские времена, но это были единицы в основном, этот навык мы приобретали всей страной с разными результатами. И вот тогда почему так массово это получилось? Потому что, еще раз повторю: идея зашла на совершенно на целину. На целину. Сейчас вообще э, человек, который застревает. Мы перестали застревать в приверженности так сильно. Поэтому я бы сказала, что сейчас, скорее всего, люди, которые в этом залипают, это э, люди, которые, скорее всего, ну, либо какие-то там у них сложности э, психические, да, э, либо э, было применено уже какое-то сильно манипулятивное воздействие. То есть там НЛП, там какой-нибудь 25-й кадр, то есть что-то, да, почему? Потому что у нас сейчас уже есть прививка. Наши дети уже рождаются с этой прививкой, они уже совершенно по-другому смотрят на эти вещи и а, как рыба в воде, им понятно, и четко и это не вызывает таких эмоциональных реакций. А, вот, поэтому что еще раз могу сказать, если кто-то из ближних, вы вот сейчас обнаружили кого-то из ближних в состоянии приверженности, то а, чем быстрее, да, то есть не надо сопротивляться там а, чем быстрее человек отэмоционирует, тем быстрее он перейдет на следующую стадию разумности, где он опять становится очень адекватный. Там свои фишки, там свои приколы. Но ну, а это мы уже разбирали, я не буду туда дальше уходить. А, вот, там тоже есть, на чем можно застрять. А, а вот именно... На этой стадии, если вы вдруг себя видите, что вот вы начинаете агитировать там, за что-то, не учитывая добрую волю другого человека, да, значит, здесь этот этап, он, ну, может быть, пока недоосвоен. И задача тогда сегодняшнего видео, сегодняшнего прямого эфира – то есть мое намерение, да, зачем я это рассказываю, тем более повторяю, что посмотрев, почув, послушав, почувствовав себя вот на тему, да, этого этапа приверженности, если где-то были залипания, пусть они разлипнут. То есть что вот порадоваться тому, что у вас получилось, поделиться с близким с тем, что у вас получилось, может быть, действительно кому-то нужно ваш опыт, ваши знания приобретенные, какой-то полученный результат, и человек тогда услышит, и он попробует, он попробует. Но если где-то происходит залипание, вы чувствуете, что а, была такая реакция, так, стоп, стоп, стоп, стоп, хватит, здесь мне уже не надо. А если это, это было несколько раз, то а, попробуйте прямо сейчас вот таким образом, образ а, представить, да, что как вы ну, вот как образ, как жвачка, вот пороняли жвачку, а потом к ней солнце нагрело, и человек прилипает. Вот это залипание, чтобы не было, вот растопить это, чтобы... Вот проходите вы, восхитились вы чем-то, вдохновились, нашли истину, нашли там, я не знаю, там, научителя, книгу откровение на вас не зашло. Выпустите это, чем вы... Чище вот войдете в этот поток, не боясь, да, тем легче вы его пройдете без залипаний. Без залипаний и пойдете дальше на следующий этап. Разум всего у нас этапов 9, а это только третий. И когда у нас с вами был поток вот, прямых эфиров по этим этапам, то мы еще смотрели суфийский вариант стоянок духа и души но а, сейчас этого потока нет простите пожалуйста поэтому а, если м, вы смотрели эфир вам какой-то информации не хватило ну вы напишите где-нибудь в комментариях мы вам ответим а, по сегодняшнему дню вот основное что Хотелось сказать, тебе хочется что-то там, ну, уточнение или, мне кажется, достаточно понятно все, да? Вот, то на сегодня мы заканчиваем. Друзья мои, настроение приверженности великолепное. Это значит, что вы вышли из невежества, получили результаты. Эти результаты, еще раз, вот эти все флаги, транспаранты, это энергия. Вам пришла энергия как бонус, как плюшка, как приз за то, что вы начали действовать. Скушайте этот тортик, этот пирожок, эту плюшку, насладитесь этим и идите дальше. Там еще очень много интересного. А на сегодня все. С вами была Людмила Осипова. Всего доброго. Пока-пока.